Ребята, привет! В этом видео мне очень хочется обратить ваше внимание на позитивные стороны, которые есть в сложившейся ситуации для агентов по недвижимости, чтобы мы могли с вами ими воспользоваться и действительно получить максимальный результат. А, уже есть видео в, нашем, в нашей инсте, оно предыдущее, его снимал Антон, где он показывает статистические данные о том, насколько возрос спрос на недвижку сейчас. То есть в этот кризис он возрос еще больше, чем обычно. За последние два года точка спроса выросла в два раза. То есть это самое высокое от предыдущего пика. О чем это говорит? О том, что те люди, у которых есть денежные средства, испытывают некоторые желания. И у них есть некоторые проблемы, связанные с тем, чтобы вложить куда-либо деньги. Да? И это определенная группа населения очень интересно понимать, как эти люди мыслят, да? потому что те люди, у которых уже есть денежные средства, они обычно где-то хранятся, они обычно хранятся в банках на сегодняшний день экономика страны все равно начинает терпеть некоторые сложности потому что Буквально недавно президент выступал с речью о том, чтобы банки пошли навстречу по долговым обязательствам для тех заемщиков, у которых нет возможности оплачивать свой долг на какой-то промежуток времени, пока ну, не восстановится ситуация. Соответственно, в банк может поступать сейчас меньше денежных средств, чем обычно. Как вы понимаете, те люди, которые делали вклады, вот, эти деньги не лежат просто так там, да? то есть деньги, которые... Откладчики отдали банку, будут даваться другим под проценты, Дабы не возникла такой ситуации, что в случае, если человек хочет забрать, банку будет нечем расплатиться, есть такая вероятность, что будут какие-то сложности. Каждый кризис, когда да, доллар, доллар поднимался, когда начинался ажиотаж, но не знаю, как вы, но по крайней мере у меня была ситуация в 2014 году, перед Новым годом, что не смогли снять э, деньги. И для того, чтобы снять деньги заблокированных карт, необходимо, причем мы их не блокировали, а банк утверждал, что мы их заблокировали сами. Хотя я не обращалась в банк точно, и для того, чтобы ее разблокировать, нужно было не просто назвать кодовое слово, нужно было прийти в отделение банка. И слава богу, что мы остались в стране в этот момент и не вылетели, и была возможность забрать деньги. Я думаю, что многие люди сталкивались с подобного рода ситуациями, и даже сложнее, когда они долгое время пытались забрать свои деньги. Именно поэтому те, кто научены уже горьким опытом, забирают свои денежные средства и испытывают необходимость в том, чтобы вложить их во что-то максимально безопасное в данный момент. Максимально безопасное во все времена – это недвижка. Поэтому сейчас этот спрос обусловлен в первую очередь этим, потому что люди, которые испытывали ну, эконом-сегмент, кто покупает, например, в ипотеку, тоже сейчас а, старается быстрее приобрести квартиру, потому что ставки по ипотеке с высокой вероятностью а, подрастут и начинают расти, вот, а, а, но по большей степени это время, в которое люди, у которых уже есть скопленные денежные средства, а, испытывают а, необходимость куда-то эти деньги вложить и обезопасить. То есть это какой сегмент? Это больше бизнес-сегмент и это больше комфорт-сегмент. То есть это люди, у которых уже есть какое-то жилье и которые в сложившихся сегодняшних обстоятельствах ищут возможность, как эти деньги вложить э, во что-то безопасное, то есть в недвижимость. Соответственно, это очень хорошая новость. Значит, у этих людей в большинстве случаев есть либо часть суммы, либо вся сумма на квартиру, и э, им нужно что-то быстро, ну, то нужно сделать максимально быстро, пока цены не поднялись, потому что цены у застройщиков тоже ползут вверх. Ставки по ипотеке тоже с высокой вероятностью начинают ползти вверх. Именно поэтому люди готовы быстро выходить навстречу, что является нашей большой проблемой, как вытащить его навстречу, почему нужно покупать сейчас. Они постоянно спорят, они постоянно откладывают, а тут прям жизнь заставляет действовать быстро. Следующее, это не эконом-сегмент, это более платежеспособный народ, поэтому этот, эти люди более сговорчивые. Чаще теперь будут появляться люди с наличкой, и это тоже очень приятно, потому что можно получить свои комиссионные сразу, а не нужно ждать какое-то время. И как не крутить для агента по недвижимости сегодня возможности заработать на самом деле намного больше, чем в обычное время. Намного больше, судя по статистике, примерно в два раза. То есть если вы сейчас будете максимально прикладывать усилия к тому, чтобы заработать на этом деньги, но, то есть, к середине лета с высокой вероятностью у вас уже будет отложен какой-то небольшой, может быть, большой, но свой капитал. Ну, то есть, можно действительно больше заработать. Это такое действительно время, когда надо быстро действовать. Есть только одна проблема, с которой можно столкнуться. Где взять этих клиентов, потому что клиенты эконом-сегмент, они еще меньше сейчас будут интересоваться. Ну, кроме тех, кто уже планировал приобретать в квартиру в у кого уже есть первый, первоначальный взнос, и кто понимает, что если сейчас не возьмет, потом проценты выплаты месячные или ежемесячные не потянет. Поэтому а... То есть обычные доски объявлений нам сейчас в этом случае не очень сильно подходят. Соответственно, расклейки, баннеры и все тому подобное сейчас вообще в принципе не подходят, потому что люди стараются ничего не срывать, по улицам стараются особенно не гулять. По крайней мере, их просят об этом, ну, гулять как можно меньше. Соответственно, где сейчас максимально активность? максимально активность сейчас в интернете? Большинство бизнесов, которые могут предоставлять свои услуги в онлайн-режиме, не только недвижимость, я имею в виду в принципе рынок, он переходит сейчас в интернет. Статистики продаж интернет-магазинов взлетели вверх, потому что активность людей в интернете, опять же, возрастает. Соответственно, если сегодня у вас нет своего сайта, вы не умеете продвигать себя в интернете, кроме, через, кроме как через доски объявлений, эта возможность заработать может пройти мимо вас. Ничего нет плохого в том, чтобы в любой ситуации, какая бы она ни была, найти способ, как не просто сидеть без дела, не позволять ни в коем случае опустошать свои карманы, потому что многие радуются, что сейчас выходные или каникулы в нескольких городах объедин... объявлены где-то по России, там какая-то часть где-то больше в каких-то регионах сделали но суть-то состоит в том, что в этот момент у людей пустеют карманы и мы должны с вами понимать, что много чего не работает, но люди кушают каждый день, вот, люди пользуются электричеством каждый день люди используют какие-то вещи каждый день, и им нужно много чего для того, чтобы жить достаточно хорошо поэтому без дела сидеть и без действия Сейчас точно не вариант И благо, что наша сфера сейчас не просто позволяет зарабатывать А в нашей сфере сейчас чуть ли не в единственной идет пик ну, и онлайн-магазины. Да, онлайн-магазины сейчас тоже очень хорошо зарабатывают. Поэтому давайте посмотрим на то, как мы можем, если это уже есть, если это никуда не деть, как мы можем эффективно провести это время с пользой. Важный момент, что действовать нужно быстро. Потому что, типа, я в июле, в июне, в августе, ой, осенью дети в школу пойдут, разберусь. Нет, так не пойдет. Надо действовать очень быстро. Поэтому те, кто сейчас понимает, что да, я чувствую, что мне надо... Ну, то есть я вижу очевидно, очевидные факты, что есть возможности, надо хвататься. Отлично. Пишите в комментариях под этим видео, что хочу начать сейчас. Вот с вами свяжутся наши консультанты и подскажут, с чего правильно начать и как это сделать.